Стиль. Это очень широкое понятие, которое пронизывает все и вся в нашей жизни. Как мы себя ведем, как мы одеты, говорим и держимся в той или иной степени, зависит от стиля. Казалось бы, причем тут стиль и какая-то мобильная игра? Давайте разбираться. Здорово, мужские мужчины! Давайте поставим вопрос, на который мы постараемся ответить в течение этого киноматериала. Как найти свой стиль? Конечно, имеется в виду игровой стиль или манера, кому как удобнее. На самом деле, изначально у каждого из нас есть некий багаж опыта. Я имею в виду опыт игры в шутаны. Часто этот опыт набирается в ПК-гейминге. Так получилось и у меня. Мобильная колда это мой первый шутер на мобилочке, в который я окунулся и, как видите, довольно глубоко. Кстати, брата-брат, мне сейчас нужна твоя помощь. Долго объяснять, что случилось, но сейчас вот как нужно поступить. Если ты на меня подписан, нужно отписаться и сразу же подписаться. Затем нажать на колокольчик со всеми уведомлениями. Это нужно сделать из-за того, что русскоязычный медиа-контент по колде. Ютубчик не двигает. Поэтому я прошу тебя помочь мне с решением этого вопроса. Это несложно и займет 5 секунд твоего времени. Я надеюсь на тебя, мужик. Большое спасибо. Так вот, с чем я столкнулся? Был у меня игровой опыт с пк шутеров С той же колды, батлы, контры, пойнт-бланка, варфейса, когда он только вышел и подавал большие надежды и так далее. И перевод этого опыта в мобильную стрелялку у меня дался с трудом. Сейчас попытаюсь объяснить почему. Изначально я сам к мобильной колдушке относился как к чему-то несерьезному. Мол, зачем подрубать голову, какую-то тактику? Зашел, пострелял вышел и вроде как доволен. Не было той сосредоточенности и концентрации. Из-за этого моя игра оставляла желать лучшего. Да и сейчас бывают проскальзывают какие-то мега неудачные игры из-за моей несобранности. Кто-то может сказать, что это просто шутер, стрелялка. В ней нет каких-то формул и мозговых штурмов. Вы можете играть в два пальца. Против игрока на iPad с раскладкой в шесть фингеров. Но если вы сосредоточены и холодно кровные. Значит, вам ничего не страшно. И давайте уже поговорим о самопальных техниках формирования собственного игрового стиля. Но для начала поддержим саботажа. Мой брат-обрат -брат недавно запустил свой кинотеатр, в котором есть фраг-мувики, сборки, топы в королевской битве и на канале. Нет еще и 20 подписчиков, но сейчас на 4 боевых пропуска данный батя организовал конкурс. Это отличный шанс для тебя, мужик. Обязательно делай летс go. по ссылочке в описании и участвуй. Во-первых, вы сами себе должны сказать, с каким видом оружия вам нравится играть. Естественно, учитывайте количество используемых пальцев. Во-вторых, соберите комплект из курс с учетом ваших потребностей. В-третьих, сейчас некоторые могут сказать, чувак, что за баланда очевидная? Давай нам конкретные приемы для формирования стиля. Окей, давайте вот как попробуем поступить. Замутим некий челлендж для самых продвинутых. В общем, я на своем серваке в дискорде создал чат-канал, который называется ядерщик и сделал новую роль, которая также называется. Я могу дать тебе эту роль, а точнее ты ее сам на эти сможешь заслужить. Тебе нужно будет всего лишь сделать нюк в рейтинге и скинуть в этот чат-канал просто свой скрин. На самом деле сейчас не сложно юзать ядерную бомбу, просто нужно играть чутка аккуратнее. А лично я теперь стараюсь каждую игру проводить сейвово. Не сижу где-то в углу и дрожу, а просто отыгрываю от позиции и от сложившейся обстановки. Сама мысль сделать нюк меня как-то внутри смотивировала на смену геймплея, и моя голова чутка перестроилась в понимании игры. Поэтому попробуйте, мужики, замутить такую движуху, а в качестве бонуса за скинутые пруфы получите почетную роль у меня на серваке. Едем дальше. Я бы рекомендовал играть на какой-нибудь одной пушке, ну или за один класс волын, потому что оружие могут изменяться специфика поведения будет оставаться прежней. Поэтому лично мне туговато даются пистолет-пулеметы, ибо я в большей степени играю на прием, а не на атаку. Кстати, кое-что хотел спросить, я всегда чекаю статистику видеозаписей и вижу, что некоторое количество зрителей вырубают фильмы, не начиная слушать песнягу. Из-за этого общая статистика приходит в упадок, поэтому давайте определяться, мужики. Во-первых, черкани свое мнение, нужны песни в конце кинофильма или, быть может, нет. Во-вторых, стоит ли мне чередовать кино с песнями? Например, в одном фильме есть конечная песняга, а в следующем уже. Ее не будет, и так по кругу, или быть может вообще убрать песни. Я понимаю, что как ни крути, это уже мой стиль, но если подавляющее большинство скажет о том, что мне не стоит чередовать песни в фильмах, или быть может их убрать, я поступлю соответствующе. Поэтому помоги мне в выборе брата-брат. Брат. А еще не забудь штуку провернуть, о которой я говорил в начале с отпиской, подпиской и прожатием уведомлений еще я хотел бы сказать что стиль это то как мы думаем естественно чем больше мы будем думать тем отчетливее он будет выражаться следовательно чем больше мы будем играть тем больше наша коробочка будет грузиться и впитывать новый экспириенс. так что на самом деле нет никакой формулы по его нахождению это я про стиль у каждого будет свой и следовательно прийти к своей манере игры вы сможете только своим путем но надеюсь Хоть чуть-чуть я чем-то смог Подсобить тебе, мужик Не забудь шибануть кулаки Песня Эй, мне помочь сможешь только ты Сможешь только ты Пускай YouTube Неохотно продвигает Этот кинофильм Спал нормально где-то месяц, три. чтобы ты пришел и посмотрел, да кулак зарядил. Сможешь только ты Пускай туп неохотно продвигает этот кинофильм И я уже не спал нормально где-то месяца три Чтобы ты пришел и посмотрел Да кулак заретел Если ты дослушал до самого конца, то напиши в комментариях просто слово брата-брат, -брат», и я тебе обязательно отвечу. Спасибо.